как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Ух, это незапланированный ролик и... Настало время просить прощения и извиняться. Я сказал в прошлом ролике, что стабилити призм это финансовая пирамида, после чего со мной на связь вышел участник данного проекта и более подробно рассказал о стабильном призм. Я сейчас вам тезисно расскажу о плюсах стабилити для криптовалюты призм. Ну а минус тут всего лишь один, вы отдаете свои деньги в доверительное управление, да вам дают взамен криптовалюту призм, которую вы покупаете по завышенному курсу, и для справедливости замечу, что продаете по такому же завышенному курсу. В том в и весь доход от стабилити. Так что риск тут один, это гарант, обещающий выкупить ваш призм за цену, обозначенную при входе. По данному человеку ничего сказать не могу, так как лично не знаком, да и вы сами думаю слышали немало информации, если крутитесь в этой теме. Перейдем к плюсам. Когда участник делает депозит в стабилити и получает взамен криптовалюту призм по более высокой цене, то вся разница не оседает в кармане админа, а тратится на закуп монеты призм с биржи. А эти руки вроде бы умелые, и мы можем рассчитывать на то, что они не поведут себя как адепты Рой клуба и не начнут сливать капитал при малейших корректировках на рынке. Это первый плюс, все входящие деньги конвертируются в призм и уходят в холд, что как ни крути, создает дефицит на рынке и не дает этим монетам отрицательно влиять на курс. Второй не менее важный плюс стабилити это активные участники структуры. У многих сейчас наверное произошел диссонанс, как так, зазывалы из чатов пишут нам, что можно просто занести котлету в стабилити, а потом просто выкупать с биржи монеты и продавать их в 20 раз дороже. Так еще и в конце года вам возвращают ваши бабки, но тут есть одно но, стабилити это платформа для активных участников, если ты планируешь весь год сидеть и рубить баблишко на пассиве, то вам явно не по пути, вам просто закроют дверь и откажут продлевать членский билет. Поэтому не ведитесь на сладкие речи начинающих и тщательно изучайте проект перед тем, как расстаться со своими кровными Также стабилити, естественно, настроены на повышение курса Это ж офигеть какой заработок Поэтому еще раз приношу свои извинения за хейт всей структуры Поскольку вопросы у меня к отдельным личностям Потому что призмачи то халявщики, а голодранцы Поэтому я тебе еще раз говорю, все с призмачами старыми завязывай Это позиция нищебродов у которых на оставшиеся свои 100 долларов получить еще 30 баксов – о, как круто! Потому что от него разить нищетой. Я понимаю, ты как бывший призмач тебе это сложно адаптироваться, но моя тебе э, рекомендация очень настойчивая. Тебе проще в банке взять кредит и Ни один нормальный, уважающий себя предприниматель, тот, который имеет опыт, он никогда не поведется на тему в 30% в месяц. Никогда. Поэтому освобождай себя от общения с токсичным окружением, вот, Поэтому ты лучше вот это, а, а не старайся в россиянах или, э, тем более, в старых экс-призмачах или в текущих призмачах что-то найти, какое-то вразумление. Ладно, я еще много мог бы нарезать этот ролик в стиле белорусского гостелевидения, но тут действительно некоторые фразы вырваны из контекста. Но это не отменяет надменности некоторых личностей, превозносящих себя над другими. В эту касту входит не только Цой, есть куча лоховодов, которые пиарят стабилити в чатах Призм, что не совсем этично. Так они еще и преподносят для публики данный проект как волшебную таблетку, а все для того, чтобы срубить рефералку, не вылететь с команды и Получать больше процент. Просто люди не в состоянии привести и обучить новичка. Поэтому люто ходит в чатах призм, пытаясь заработать на ближнем. В заключение скажу, что стабилити это отличный проект для знакомства новых пользователей с криптовалютой призм. Это, конечно, при условии, что вы доверяете основателю проекта, ну или рассказали человеку о всевозможных рисках. Хотя, если человек знает о рисках, то зачем ему стабилити? Есть же чистый призм. Ну да ладно, некоторые сейчас напишут, что деньги нужны здесь и сейчас, и вообще жить людям не за что. Мое мнение на этот счет довольно простое: если ты лезешь в инвестиции, но не умеешь зарабатывать и сохранять, то куда, черт возьми, полез? Научись обращаться с деньгами, а уже потом пробуй для себя что-то новенькое. Лично мне не надо стабилити, но я и не против стабилити. В каких-то моментах я даже считаю этот проект положительным. Но меня выводит из себя утырки которые ставят себя выше других, и всем призмачам пытаются доказать, что кто не в стабилити, тот не в призм. Да и вообще, только стабилити тащит эту монету, и все должны петь им диферамбы и целовать ноги. Очнитесь, люди, вы пытаетесь завоевать уважение, принижая других. Безусловно, я не говорю про всех из стабилити, там полно отличных ребят, да и девчат, наверное, но есть так называемые люди, которые портят картину целиком. В завершение хочу вам загадать логическую загадку. А то, что вы все на ютубчике сидите, ролики смотрите, а мозг не все развивают. Давайте скажем так. Есть у нас 6 чисел, все они парные. Мы видим 1 и 1, 2 с 2, 3, 3. И давайте мы их как-нибудь соединим. Например, мы берем и единицы соединяем вот так, прямой линией. А теперь давайте соединим тройки. Тут я коснулся, давайте вот без этого, чтобы у нас не было каких-нибудь касательных. И теперь вот, кажется невозможным, да, вы можете по-другому проводить линию, но нужно, чтобы все эти цифры были соединены. Единица с единицей, двойка с двойкой, тройка тройкой, и чтобы не было у нас каких-нибудь вот таких вот касательных, так не подходит. И вдоль вот так, да, нельзя по контуру этому взять и обойти. Все линии должны свободно проходить. Тот, кто первый скинет фотку в Телеграме под этим видеороликом, я ссылку на него оставлю в описании, получит от меня 100 монет призм. Ну как от меня, от airdrop, от команды продвижения призм, там ежедневно даются клики, также обучение по криптовалюте призм проходит, и вот там я накликал уже 100 призм у меня точно есть, даже есть больше, в дальнейшем возможно вот такие, будем всякие логические загадки, которые мне понравятся разгадывать с вами ну и победитель напоминаю получит 100 призм на свой кошелек вам надо перейти в telegram по ссылке из-под этого видеоролика и скинуть туда фотоответа где вы смогли соединить линиями не касаясь других каких-то линий а вот эти вот все числа 1 и 1 2 и 2 3 и 3 и 100 монет призм придут к вам на кошелек который вы укажете от команды продвижения PRISM. С помощью команды продвижения PRISM я их заработал. Эти монеты у меня уже есть. И ссылка на Airdrop 1 и Airdrop 2 будет также находиться в описании. Так что переходите.